О Дух Святой, Ты трудишься без меры, всем мире зла духовной нищеты, Ты открываешь Царство Божьей двери, И падших, ко Христу, приводишь Ты, Преображаешь душу, мозг и тело, Огнем священной жертвной любви, которую Великий Бог надели, Через страдальца Сына нам явил, И за руку, ведя Голговскому предножью, Чтоб лицезреть Спасителя Царя, Даешь отпор верью и безбожью погибшим, со страданием, горе и близко-близко грешникам несчастных. Приводишь ко Христу, где распит Он, Чтобы на навеки во Христе дать счастье К тому, кто через кровь Его спасен. О, Дух надежды, мудрости и света, Дух созидания истины и сил, Твоим лучом все смертное согрето Ты пробуждаешь спящих из могил, О, проникая в мрачные темницы, В домишко бедных или злых дворец Ты заставляешь смиренных всех смириться, Переплавляй гордость их сердец. О, посети метущиеся в пороках, Живую воду и на них излей, Пусть ширится, растут твои потоки Врачующих и сладостных елей. О, удали сомнения и тревогу, Умножь нас веру пламенем своим, Чтоб каждый стал... Душою ближе к Богу, и был его десницей храним. Дай нам трудиться, ней и больше, Всех неживых от спячки поднимать. Пусть будут с нами три едины Божия, Твоя любовь, общение, благодать. Аминь.